Попробуй загнать его на бочную. Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? голубчик? его. С объектом ДТП. Даю общий класс 3 его пустим. Свинется Чарли Чебелос. Есть свободная машина. Направляю к вам. Выживаю пожарных историю. Авария на бензозаправке. Въехал на бензозаправку. Мы поджидаем его. Осторожно, этот псих может быть в любой все свободные машины, немедленно присоединяйтесь. Время И-28. Провяжа связи. Доложите обстановку. Нарушитель один семь. 1 7 за Следите за скоростью. Протяжите квадрат. Внимание. Поступила информация, что ГОД 6 ехал на север. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и Квастово отделил. Ждите дальнейших показателей. Испекция А1. Приближаюсь к объекту северо-запада. Подтвердите запрос. Диспенчер от ИР 1 Преследуем нарушителя. Пытался отдать заграждение. ограждения. 3.